Оладьи в классическом варианте приготовления получаются довольно-таки тяжелыми, предлагаю приготовить диетические банановые оладьи из гречневой и пшеничной нюки, натуральное удовольствие. Кто-то может поспорить, что банан, не самый диетический фрукт, но ведь диеты разными бывают, и банан в умеренных количествах, это вполне себе полезно, попробуйте такой вариант оладушек, вам понравится. Досмотрев видео до конца, вы узнаете чего и сколько вам потребуется. В глубокой емкости взбиваем венчиком яйца. Добавляем к ним сахар и сметану, продолжаем взбивать. В отдельной емкости разминаем вилкой банан. Смешиваем всю муку с содой. Вкусняшки, подписавшимся! соединяем все ингредиенты тщательно перемешивая их чтобы добиться максимальной однородности осталось поджарить оладьи на сковороде добавив растительное масло приятного аппетита вкусняшки подписавшимся! вот что нам понадобится яйца 2 штуки мука пшеничная 50 грамм мука гречневая 40 грамм сметана 150 грамм банан одна штука сахар 50 грамм сода половина чайных ложки количество порций 7-8 если вам нравится мое видео и вы хотите отблагодарить меня то ставьте палец вверх если нет то палец вниз пусть вам сегодня повезет